Такие нежные и вкусные драники можно делать круглый год и подавать к столу хоть каждый день, они совершенно не приедаются и всегда вызывают аппетит, готовятся они невероятно легко и просто. Эти драники хороши как в горячем, так и в холодном виде, а если их подать со сметаной и овощным салатом, то сытный ужин вам обеспечен, и даже если ваши домочадцы не очень жалуют овощные блюда, такие драники понравятся всем без исключения. Спешу поделиться с вами рецептом, как приготовить драники с ветчиной, сыром и зеленью. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. Картофель и лук натрите на крупной терке. На крупной терке натрите ветчину, сыр, вбейте яйцо. Укроп мелко нарежьте, добавьте к картофелю и ветчине, хорошо все перемешайте, посолите. Ставим лайк и подписываемся. Добавьте крахмал, хорошо все перемешайте. Ложкой выкладывайте драники на разогретую сковороду с добавлением небольшого количества масла жарьте с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне драники подавайте со сметаной приятного аппетита подпишитесь на канал есть еще много вкусного обещанный список ингредиентов картофель 500 грамм ветчина 200 грамм, лук репчатый, одна штука, яйцо куриное, одна штука, сыр, 150 грамм, крахмал, 2 столовые ложки, укроп, 1 пучок, масло подсолнечное, по вкусу, для жарки, соль, по вкусу, количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!